которую сегодня провел губернатор Голубев. На нем подвел итоги социально-экономического развития области в прошлом году и обозначил задачи на этот. Около ста журналистов получили возможность задать вопросы напрямую губернатору. Работали там и наши корреспонденты. И сейчас на прямую связь со студией выходит Екатерина Серяк. Катя, здравствуйте. Что интересовало наших коллег сегодня? Близко. Да, Ольга, здравствуйте. Темы, которые сегодня поднимали журналисты, касаются тысяч жителей Донского региона. Блять, да что мне...